В процессе выхода из организации и общения на форумах с бывшими и действующими свидетелями, я заметил, что есть еще одна тема, о которой я ранее не собирался, но теперь хочу поговорить. Я ее назвал «Пора взрослеть». Я заметил, что у многих действительно возникает вопрос «Куда идти?» и задумался «Почему?» Почему при таком огромном количестве доказательств лжеучений при такой фальшивой любви все-таки многие сомневаются, что нужно покинуть организацию свидетелей Иеговы. Почему взрослые по возрасту или даже пожилые люди с такой фанатичной ревностью покрывают все недостатки от организации? Они ее оправдывают и защищают. И все эти люди в той или иной форме прямо или косвенно задают вопрос. А куда нам идти? Я задумался. Действительно, а что я там делал так много лет? Почему я подчинялся руководству организации, например, в выборе профессии? Ведь я, к слову, бросил институт милиции и не продолжил нигде учиться, хотя и в школе и в институте я был круглым отличником. Почему лично я, видя недостатки в собрании и чувствуя на своей собственной шкуре предубеждения от старейшин моего первого собрания, подчинялся их требованиям и слушался их? Почему я столько лет буквально насиловал себя ходить в служение и на конгрессы, ведь эти вещи вызывали у меня буквальные физические недомогания. И еще много «почему?», «почему?», «действительно, почему я так делал?». И мои размышления привели к детству, а именно к младенчеству. Представьте себе новорожденного. Как ему хорошо, когда все его потребности удовлетворены. Тепло от матери, регулярное питание, развлечение в виде ношения на ручках. Что еще нужно в таком возрасте? Если все потребности удовлетворены и вовремя, ребенку даже плакать незачем, у него все отлично. Кто удовлетворяет все потребности, о которых ребенок даже и не имеет понимания? Это мама и папа. Они, как взрослые его родители, заботятся о своем малыше, защищают, направляют, делают его жизнь спокойной и предсказуемой. И мы не знаем, но, наверное, каждый малыш уверен, что так будет всегда, вечно. Но процесс взросления остановить нельзя, и приходит момент в жизни каждого малыша, когда забота родителей уменьшается, и приходит время принимать собственные решения, и главное, чувствовать на своей шкуре последствия от них. Не всегда это приятно, чувствовать больные последствия от неправильных решений. И как я подумал, хорошо быть малышом, и как бы хотелось им оставаться подольше. И есть люди, которые до конца никогда так и не становятся взрослыми в полной мере, Пока вы их родители, родители и дальше определяют, где учиться, на ком жениться, где и как работать и так далее. Приятно ли такое тем, кто вырос? Конечно нет, они злятся на своих родителей, возможно, как и каждый из нас, воюют с ними, но ничего не меняют в своей жизни, а и дальше подчиняются и их руководству. И оказывается, от такого поведения есть большая польза. Знаете какая? Отсутствие ответственности. Да, именно ее. За все промахи и неудачи в жизни такого человека виноват кто? Он, или она, или они. Именно такой ответ и прозвучит. И выходит, что физически взрослый человек не хочет принимать собственные решения, чтобы потом не отвечать за последствия. Психике намного проще обвинить их во всех неудачах, которые будут случаться в жизни, буквально переложив на них, в данном случае на родителей, в ответственность за свою жизнь. И теперь возвращаемся к организации. Что она делает с жизнью рядового свидетеля? Она берет в свои руки управление его жизнью. В то время как Иисус дал всего две заповеди «любить Бога» и «ближнего», публикации организации затрагивают и управляют всеми сферами жизни свидетеля. Как одеваться, где учиться, когда и на ком жениться, и даже методы контрацепции. Все мы, наверное, миллион раз слышали такую тезу. Если есть вопрос, исследуйте публикации. Спросите старейшин или посоветуйтесь у духовнозрелых. Но что мы услышим из всех этих источников? Одним словом, руководство организации. Руководство мамы и папы, которые заранее знают, что для нас хорошо и что для нас плохо. Когда еще не было коронавируса, мы размышляли о дистанционном обучении нашей дочери. Одной из целей такого обучения было, чтобы не подвергать нашу дочь испытаниям в связи с нашими верованиями. И вот мы разговаривали с одним из старейшин про это. Выслушав все наши доводы и аргументы, он сказал, «Исследуйте публикации, там есть ответы на все вопросы». Такая детская уверенность, что мама и папа все знают. Возникает тогда вопрос, а разве организация учит нас плохому? Разве она не оберегает нас таким образом своими советами от разочарований и потерь? А разве родители взрослого человека учат его плохому? Разве они из своего опыта не стараются оберечь своего ребенка от потерь и разочарований? Хорошие манеры, честный образ жизни, умение общаться, отсутствие вредных привычек – все эти советы организации или родителей несомненно полезны. Но так как мы говорили, приходит время и возникают жизненные ситуации, где именно собственные решения являются показателем взросления. Но организация очень сильно отличается от родителей. С каждым годом взросления умные родители понимают необходимость отделения ребенка от себя. Так называется процесс сепарации, и он приводит к тому, что ребенок принимает в жизни все больше и больше собственных решений. Родители же не бросают его но становятся любящими, наблюдателями, готовыми поддержать и помочь, если в этом будет такая потребность. И приходит момент, когда родители и дети становятся просто взрослыми людьми, у каждого из которых есть свое мнение и жизненный путь. В таких размышлениях я понял, что для меня организация стала мамой, которая давала продуманное руководство моей жизни. И она, то есть организация, заверяла в любви и поддержке. Мне, как и многим, много лет подходило такое символическое состояние младенчества. Все продумано, распорядок недели организован, цели поставлены, праздники в виде конгрессов намечены. И даже не только течение моей жизни расписано, но и конец в виде вечной жизни в на Земле четко прорисован в сознании. Любит ли меня организация как мама? Мы можем часто услышать слова заверения в любви, особенно членов руководящего совета. И я верил, что такие заверения действительно настоящие. Иногда хотелось плакать от такого количества братства и заботы о а примере иллюстрации, которые ярко демонстрировали, что я не один, я в одной большой семье, где всегда поддержат и всегда помогут. Но в один момент я понял, что это неправда. В нашем городе организовали служение со стендом. Мы получили руководство для пионеров, как им вести такое служение. И там был один пункт, который заставил меня сильно задуматься. Там говорилось о том, что если на стенде будут вопросы представителей власти о том, почему мы, то есть пионеры, тут стоим, мы должны ответить, что это наше собственное желание и решение. Я задумался, разве это так? Разве пионеры стоят там по собственному желанию и за собственное решение? Организация придумала такой вид служения. Она обучила, как его делать. Она организовала, где и как оно должно быть. Даже одних назначила, а других нет. А теперь это мое решение. А что будет, если, например, пионера побьют на станде? Это последствия его собственного желания там стоять и таким образом проповедовать. Да-да, именно так. Последствия его собственного решения. И я просто прозрел, как в один момент организация самоустраняется от рядового возвещателя. Я понял, что если, например, меня побьют в служении, и я стану инвалидом, мне не будут платить материальное содержание те, кто меня отправил в такое служение. Это был как разрыв мозга, что я отвечаю за свои действия и последствия таких действий тоже на мне. Но это не единичный случай. Возьмем пример такой документ «Никакой крови». Кто научил нас о том, что можно, а что нельзя в данном вопросе? Кто дал нам бланк, который соответствует законодательству страны? Кто регулярно учит и побуждает нас его заполнять? Именно, она – мама организации. Но что будет, если мы захотим подать в суд на организацию, когда мы или наш близкий человек пострадает от последствий применения такого документа? Судья, конечно, выслушает все наши аргументы о том, как нас обучали в этом вопросе на собраниях, но решающим будет вопрос. Вас заставляли заполнить и подписать документ никакой крови? И что придется ответить? Нет, меня не заставляли. Я сам подписал этот документ. Последствия такого шага только мои. Еще пример. Сейчас много теоретических строек. Какой документ подписывают добровольцы по настройку? Они подписывают документ, что если случится несчастный случай настройки, в нем виноват тот, кто пострадал. Это снова подследствие действий конкретного человека. Ты сам согласился. И сам пострадал. Очень по любви, не правда ли? Я уже касался темы детей, но еще хочется добавить в свете поднятой темы. Школа или садик ⁇ территория для проповеди. Конфеты с дня рождения кушать нельзя. Положи книгу или журнал на видном месте. Откуда все эти советы в вопросе, как вести себя детям в школе? Разве их родители сами придумали? Вспомнилась история одной сестры, которую во время запрета приняли в октября-то. Многие не знают, что это. В то время всем октябрятам на школьную форму цепляли специальный значок. Какое руководство получила эта сестра, будучи ребенком? Как ей себя вести? Отец сказал, что если она принесет этот значок домой, то будет жить на улице. А учительница каждый раз покупала за свои деньги эти значки и цепляла на девочку на уроках. И бедный ребенок терпел двойное унижение и прессинг много времени. За что? За какие убеждения? А что может случиться и случается с детьми свидетелей под таким давлением? Невроз, нарушение сна, агрессия, психосоматические заболевания. И с этими последствиями нужно жить и родителям, и таким детям. Задумайтесь, родители, послушайте себя, своего ребенка. Есть ли основания идти на такие жертвы в этих вопросах именно сейчас? А как теперь братьям и сестрам в России, особенно тем, которых посадили на реальные сроки в тюрьме? Разбитые семьи, дети без родителей, подорванное здоровье – это далеко не все последствия. Я обратил внимание, что в обвинительных актах им, то есть тем, кто получил тюремные сроки, вменяли в вину действия, которые подтверждали деятельность запрещенной организации. И это не проповедь, а сдача отчетов и собирание пожертвований – и выполнение других указаний, которые из-за границы дает организация. Те, кого посадили, не сами, как мы понимаем, принимали такие решения, а согласно руководству. Но действия вызывают последствия. Безликие инструкции, за которые никого нельзя притянуть к ответственности, руководят всеми свидетелями Иеговы. А последствия? А последствия на каждом, кто таким инструкциям следует». И в таких размышлениях я пришел к выводу, что нужно принимать собственные решения и не бояться ответственности. Не быть большим ребенком, который думает, что его детство будет вечным. Для многих свидетелей прозрение будет жестоким. Упущенное время нельзя вернуть. И старость в бедности уже сегодня реальность для многих. И вот, и перед вами, дорогие слушатели, хочу поставить вопрос. Вы уже взрослые? Или все еще дети, которые ждут от организации мамы-руководства? Вы уже понимаете, что только вам и больше никому придется отвечать за все свои поступки. Желаю всем вам искренне стать взрослыми, людьми, у которых не возникает вопроса, куда идти, а которые твердо идут к своим жизненным целям и ведут за собой своих детей. Я думаю, уйти из организации – это очень важный, но в то же время и сложный шаг. У всех, кто прозревает лжеучений, свой путь, и он уникален. В этом случае, я думаю, не стоит смотреть на других. Но важно для себя определить, что и как, и когда делать, для того, чтобы минимизировать потери и облегчить удар от такого поворота. Конечно, как только я прочитал книгу Фрэнса, посмотрел пару роликов, эмоции меня переполняли, хотелось все бросить, и то очень резко. Но так как мое решение касалось и других членов моей семьи, я решил подготовиться. В организации у меня было много обязанностей, я спокойно поздывал все дела, оставил служение старейшины. Также нам со временем удалось сменить место проживания. Это, кстати, было одним из ключевых советов психотерапевтов. На новом месте жительства мы, правда, перешли в новое собрание, хотя хорошим вариантом может быть просто пропасть с радаров ответственных братьев. Например, сообщить им, куда мы переезжаем, на месте пойти пару раз на встречу, чтобы наши документы передали в новое собрание. И можно просто пропасть. Не ходить на встречу и не брать трубку. Так как любовь по инструкции очень короткая, про вас скоро забудут. Но формально вы останетесь свидетелем. И поверьте, каждый из старых знакомых или новых при встрече будет спрашивать, как там ваше новое собрание. Коллективное Грегор будет время от времени контролировать вас. Но в новом собрании мы уже не сильно сотрудничали, просто спокойно приходили и уходили, иногда пропускали встречи. Хотя местные братья и пытались сделать на пастырское посещение, я так тактично отказывался. Во время своей подготовки к выходу важно сменить работу, конечно, если вы работаете со свидетелями. И сегодня вы можете думать о том, что братья бы не против были с вами дальше работать, так как вы хороший работник. Но поверьте, после вашего объявления в собрании все, кто с вами работает, получат четкие указания и советы, что так дальше работать нельзя. Также вам следует подумать о том, с кем общаться. Присмотритесь к соседям, сотрудникам, к любым людям, которые вас окружают, и вы обязательно увидите людей, с которыми вам будет интересно и комфортно общаться. И первое, что я заметил, и про что хочется сказать в общении с другими, как мы говорим, с мирскими людьми, это то, что у них есть границы. Они не дают советы о том, как жить, как воспитывать детей, где и как работать, куда ходить. Они просто общаются с вами. Чего светили нет, так это именно таких границ. За годы проведения в ОСБ у каждого формируется круг общения. И так называемые друзья. Только все свидетели. Есть те, с которыми мы выросли, прошли много жизненных трудностей и не раз помогали друг другу как говорят, и в огонь, и в воду. Но тут главное не надеяться на кого-то и никому не доверять. Да-да, именно так. Хотя нам кажется, что мы знаем наших друзей, и они ни разу нас не подвели, сегодня это не тот случай. Посмотрите множество интервью, и вы увидите, что прошивка или те знания, которые нам давали на собрании, победят. И рано или поздно ваши друзья, зная ваши шаги или планы, просто в один момент вас дадут. Все будет как в публикациях. Вас попросят признаться старейшинам в лучшем случае, а в худшем сдадут сразу. Это, конечно, добавит лишнего стресса в ситуацию. Не обижайтесь на своих друзей и не пытайтесь их спасать. Тут главное использовать время для себя, для своей подготовки. Каждый из нас как батарейка имеет свой ресурс. Как бы энергия, которую нам нужно пополнять и которую мы можем тратить. Если у вас еще нет такого ресурса, вы должны его найти. Это может быть хобби, чтение книг, обучение чему-то, спорт, планы на будущее и так дальше. Вы должны обязательно, пока в таком спокойном состоянии, найти то, что будет вам поддержкой и будет давать энергию для жизни. Даже делать зарядку или обливаться холодной водой – все это вы делаете для себя, а значит восполняете свой ресурс. Подготовка к выходу не время выводить других. Конечно, хочется, очень сильно хочется поделиться с другими, чтобы спасти их, вывести, но это невозможно. Например, сегодня много болезней и состояний не по причинах физических, а по причинах эмоциональных. Болят здоровые органы, депрессия и всякое такое. И вот человек бегает по врачам, ему говорят «Да вы здоровы!» или «Причина вашего состояния неизвестна». Что делает такой больной? Он ищет другого врача, снова все по кругу. Заведите такого человека к психотерапевту, который может ему помочь, и тут вы услышите от врача. К психотерапевту не надо приводить. Человек должен сам прийти к нему, и даже сам оплачивать это дорогостоящее лечение. Иначе, иначе лечение не произойдет. И это очень важно. Важно помнить, что сейчас не время тратить свой ресурс, чтобы по старой привычке спасать тех, кто не хочет, чтобы его спасали. Именно действующие свидетели не нуждаются в спасении. И поверьте, каждый из них, когда ему это будет нужно, сможет самостоятельно уйти из организации. Если хотите пообщаться в социальных сетях и мессенджерах, позаботьтесь об анонимности. В сети много ревных возвещателей, у которых миссия вас вычислить. Они просто сидят в чатах и форумах и делают такую работу если вы не хотите преждевременно попасть на правовой комитет, будьте осторожны в общении. Не сообщайте свои данные, по которым вас могут вычислить. И вот на этой стадии у вас два пути. Остаться свидетелем или стать экс-свидетелем. Свидетелем Свидетелям оставаться трудно, уже знания не дают. Но вот стать экс-свидетелем легко. Что я имею в виду под экс-свидетелем? Это стать по другую сторону баррикад и читать, писать, читать, писать, смотреть. О чем? Да, об организации. Снова о ней. Можно ли считать, что мы вышли из тюрьмы и, будучи на свободе, тратим часы своей жизни, чтобы узнавать, что там сегодня было на ужин или на обед, какой сегодня показывали в тюрьме фильм? Конечно, что нет. Нет. Сегодня множество групп и форумов являются поддержкой на начальном этапе выхода из организации. Но главное там не остаться навсегда и не тратить свою жизнь на одно и то же. Обсуждение того, какое плохое ОСБ. В то время, когда вы будете это делать, вырастет ваш ребенок, будет упущен возраст для новой работы, одним словом вы растратите свой жизненный ресурс на то, что вам и так уже больше не нужно. По моему мнению, экс видетелем нужно вставать только тогда, когда вы в конечном итоге можете получить прибыль от такой работы. Например, раскрутить свой канал, став блогером. Во всех других случаях вы даже не сможете освободить свой разум, не то что жизнь от организации. Помните иллюстрацию про тропинку, по которой часто ходят? Так вот, по этой тропинке не надо ходить вообще, чтобы она заросла. Какой следующий шаг? Когда я прошел все намеченные этапы подготовки, я написал группу собрания о своем намерении покинуть организацию. «Делать вам такой шаг или просто пропасть – это ваше решение». Для меня была важна репутация. Сухое объявление о том, что кто-то не является свидетелем, дает много пищи для злоразмышлений. Что сделал тот, кого объявили, никто не знает. Изменил жене, украл что-то, все что угодно. Я так не хотел. И то, что я сделал правильно для себя, подтвердилось. Были люди, замечу, не друзья, а именно хорошие знакомые свидетели, которые с пониманием отнеслись к такому шагу и поддержали такое решение, заверив в любви, в уважении и в намерении общаться и дальше. Моя цель была достигнута. Теперь у меня новая цель: уйти, чтобы не остаться, покинуть группы и чаты ок свидетелей и не читать и не смотреть, что там нового в организации. Я и так знаю, что ничего хорошего. А у меня еще пол жизни впереди, и я хочу использовать свое выделенное мне Богом время для себя и своей семьи. И вам всем желаю пройти этот путь по-своему. Это того стоит. А через год или может два мы снова встретимся и я расскажу о том, какая это жизнь. Жизнь без ОСБ.